Дорогие друзья, вашему вниманию предлагается тема краткие фразы на английском. Итак, вы видите перед собой три вопросительных предложения. Они все эти предложения в настоящем, прошедшем и будущем времени. Для чего я так сделал? Для того, чтобы не только спросить в настоящем времени, но и знать, как это произносится в прошедшем времени, а также в будущем времени. Итак, фраза. «Простите, сколько у вас денег?» Ответ. «Excuse me?» «Простите меня?» «How much do you have money?» «Excuse me?» «Простите меня?» «How much?» «Сколько?» «Do you have money?» «У вас денег?» Вот и все, дорогие друзья. «Excuse me?» How much do you have money? В прошедшем посмотрите, как будет. И посмотрите сами, как будет в будущем, если вам это необходимо. Всего вам доброго. Пока. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. Вы были на канале Питая Горбатюк. Я желаю всем удачи, успеха.